Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака водолей на март месяц. И вначале я благодарю Елену за донат от всей души. Желаю вам счастья, удачи, процветания. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие водолеи, что вас ждет в этом месяце. Какие возможности вам идут, какие задачи перед вами стоят. Карта задач. Карты событий. Работа, отношения. И сразу мы возьмем карту из колоды «Трансерфинг. Реальности». Колода, которая нам а, показывает и учит нас, как менять свою реальность, меняя свои мысли, мировоззрение, отношение к жизни. Итак, задача месяца «Семерка Пентаклей». Это задача такого перепути, когда мы стоим и у нас несколько дорог. Мы думаем над тем, что меня не устраивает что-то, да, может быть, в работе, в финансах. И я хочу чего-то нового. И мы думаем, оставаться ли в этой ситуации, ждать каких-то результатов, долго еще вкладываться. Или нам, может быть, это все оставить и начать что-то новое. Это может касаться работы, это может касаться отношений, это может касаться нашего направления в развитии и вот карта говорит что вы в этом месяце должны определиться да, с этим по какому пути вы идете по какому пути вы развиваетесь на какой работе вы работаете как вы зарабатываете деньги готовы ли вы а, да, дальше ждать терпеть или вы будете искать что-то новое карта неудовлетворенности ситуации которую у вас а, на данный момент есть но она и ставит задачи что Ищи, принимай решение, да, ищи вот выход, ищи вот эту, выбирай вот эту дорогу, да, куда ты сейчас пойдешь, где ты будешь жить, где ты будешь работать. И а, карта событий начинается с, с двойки а, чаши. Карта говорит: Все будет у тебя в этом месяце прекрасно. Это карта. Гармонии. Это карта договоров. Это карта, когда мы находим а, компромисс да, с людьми, с, а, находим решение какое-то а, позитивное для, из какой-то ситуации. Это карта, когда мы в гармонии живем с миром, с людьми и с собой. Поэтому вот карта задач, когда, говорит, тебя что-то не устраивает, и ты, ты должен найти выход. Видите, сразу с начала месяца да, вам будут предложены какие-то варианты уже принять это решение, найти вот выход из какой-то ситуации, договориться с кем-то, заключить какой-то договор, контракт, обменяться с кем-то энергией. И карта и советует, да, что объединяйтесь с людьми. да, Вам для работы, может быть, для жизни нужен партнер, Ищите а, партнерство. Идите вот на какие-то встречи, на знакомства. На, доверяйте людям вообще все, что вам приходит в этом месяце. Доверяйте этому. Вторая карта шестерка мечей карта говорит что да вот и вот эти возможности если взял у тебя открываются новые дороги новые варианты какие-то развития и ты уходишь вот из этой жизни которая тебе не нравилась и ты плывешь к новым берегам да там вообще ничего не видно там непонятно что и как будет но зато ты вот этот шаг уже сделал и ты теперь просто идешь к новому, да, и если ты будешь ожидать как позитива, да, если ты будешь верить в свою удачу, если ты будешь знать, да, что я отсюда ухожу или уезжаю, или делаю новые какие-то шаги для того, чтобы жизнь моя стала лучше, и так оно и будет. Карта говорит о том, что нужно движение, отправляйся в путь, отправляйся в какую-то дорогу. Здесь вы заключили, может быть, контракт с кем-то, да, и поедете устраиваться где-то на новом месте, жить или работать. И если это не физическое даже перемещение, хотя нужно, да, двигаться в этом месяце, карта советует, что нужно движение, не сиди на месте. Это может быть еще психологическое состояние, когда мы... Может быть, далеко от своей семьи, когда мы куда-то уезжаем, когда мы психологически, может быть, даже в одном доме живем, да, но мы, может быть, мало общаемся, да, далеки немножко друг от друга, у каждого свои какие-то задачи. Здесь может быть и так. В общем, это карта открытия дорог, дорог, зеленого света, да, что мы можем идти вперед. Если раньше что-то у нас не получалось, то сейчас у нас это получится. Это может быть командировка, кстати, по работе или переезд или изучение чего-то, да, в таком, может быть, духовном плане какой-то новый тоже путь. Третья карта ⁇ Шут. Карта вот этого нового шага, да, видите, мы здесь думали делать его или не делать. И все-таки мы, две карты показывают, что мы сделаем этот шаг, мы будем искать новый какой-то путь. И, видите, она обращена именно вот к этой дороге что мы хотим этой дороги, да, мы хотим новых каких-то движений, перемен. А карта важного выбора в жизни, этот выбор даст нам энергию, да, придаст нам новые какие-то силы, витальность увеличит. И здесь совет по этой карте даже, рискни, начни что-то новое, да, не бойся этого нового, иди вперед, принимай решения, будь смел, будь уверен в себе, и тогда у вас, ну, вот эта карта, видите, здесь солнце, здесь яркость. Здесь праздник, да, и карта говорит, риск не начни что-то, иди вперед, и тебя это порадует, тебе это принесет хорошее настроение, хорошее ощущ... самоощущение, да, вы будете лучше себя просто чувствовать даже. Дети, вопросы детей еще могут идти по этой карте, когда дети, да, у нас ä, приносят нам какие-то новости, или они начинают новый путь, кто-то, может, детей будет отправлять в садик, в школу, в вуз какой-то, да, -э, организовывать какие-то дела для этого. А, ну, во всех... А смыслах да вот эти карты событий они показывают что в этом месяце у вас будут улучшения раньше вас не устраивало что-то да а в этом месяце идут возможности улучшить свою жизнь карта работы а, вот здесь скорее всего вас что-то не устраивало в работе да потому что видите человек здесь стоит отвернулся в черном плаще это показывает внутреннее такое состояние кризиса и как раз вот здесь а, надо сделать вот эти шаги, о которых говорят события. Вот здесь надо какие-то шансы использовать, причем ваши шансы совсем рядом. Вы просто спиной к ним стоите. Надо развернуться, чтобы их увидеть. Надо посмотреть вокруг, какие возможности. Проблема в чем в этой карте, что мы сосредоточены на себе, на своем внутреннем состоянии. Мы думаем, как нам плохо, как нам это не нравится. Мы обижены на кого-то, может быть, да на начальника, на коллег, на вообще жизнь, что приходится, может быть, работать. Но вот эта карта, она заставляет нас, задача вот этой карты, выйти из этого состояния. И выйти из того состояния, когда мы только о себе думаем, что мне плохо. Нет, просто нужно развернуться, открыть глаза. Посмотреть на мир, развернуться в разные стороны, увидите не только эти возможности, но и вы увидите перспективу развития своей жизни. Вот мозг, да, он говорит, ты можешь перейти на другой берег, ты можешь а, сделать вот эти шаги, и ты будешь себя там зеленая такая травка, да, там замок стоит а, прекрасный, и там тебе будет лучше, да, но главное выйти из этого состояния, и тогда вот эти все события произойдут. А, и просто сказать, хватит уже, да, я хочу чего-то другого. Карта отношений. Здесь все прекрасно. Вот если вы одиноки, вы можете встретить какого-то человека и полюбить его, да? Если вы уже женаты замужем, это прекрасная карта семьи, верности, когда мы понимаем друг друга, когда мы любим друг друга, когда у нас все хорошо. И здесь может быть по этой карте беременность такое тихое, спокойное развитие семейной жизни, спокойное решение каких-то дел. Если вы занимаетесь бизнесом на дому, то у вас будет очень много работы, и результаты этой работы вас порадуют, вас устроят. Во всех отношениях очень позитивная карта, тем более это карта старшего Аркана, и она говорит в семье, в отношениях, в вопросах детей вы можете добиться прекрасных результатов. Вы можете получить удовольствие от принятых решений и от результатов, которые эти решения принесут. Карта еще говорит о том, что уделяйте время любви своему партнеру. Постарайтесь быть где-то, выехать, может быть, на природу, чтобы повысить свой энергетический потенциал. И давайте еще посмотрим колоду трансерфинга реальности вам выпадает восьмерка разума называется пессимизм это вот скорее всего про работу и карта говорит что когда вы видите что-то негативное да вы заостряете просто на нем внимание и вот как бы концентрируетесь на нем а если вы концентрируетесь на негативе, тут же получаете еще одну дозу негатива. В смысле, мир на нас смотрит и думает, ну ты раз негативничаешь, да, на это обращаешь внимание, значит тебе это нравится, потому что миру непонятно, почему надо концентрироваться на том, что тебе не нравится. Надо стремиться же к тому, что нам хочется, да, что нам нравится. И тогда вот он дает все, на что мы обращаем внимание, на чем мы концентрируемся. Карта говорит о том, что перестань клевать просто на вот эти раздражители. И тогда они перестанут тебе досаждать. Если у вас на работе есть какой-то человек, который вас раздражает, просто исключите его из зоны своего внимания. Не обращайте внимания, не говорите о нем, не думайте о нем. Занимайтесь своей работой, ищите свои новые какие-то возможности карта советует, перестаньте выискивать вот эти проблемы, ищите решение, да, если вас здесь что-то не устраивает, но ну, не надо за это переживать и вот а, думать постоянно об этом, а надо просто, вот как карта задач говорит, ты, наконец, прими какое-то решение, ты выбери какую-то дорогу, если тебе это не нравится, зачем ты в этом находишься, а, карта говорит, перестаньте ныть, измените свое отношение к человеку или к, к какой-то ситуации, и измените свои реакции, да, если вы раньше там а, раздражались, Теперь радуйтесь, скажите, о, классно, меня человек испытывает да, на терпение, а я давайте посмотрим, насколько, какой я буду, как я себя поведу в этой ситуации. И ведите себя радостно, спокойно. И тогда ситуация в вашей жизни изменится, и реальность вас начнет радовать во всех отношениях. Видите, как только вы с собой разберетесь и внутренне себя перестроите, вся жизнь заиграет новыми красками. Везде вы можете получить позитив, открытые дороги, любовь и счастье и новые возможности. Итак, дорогие водолеи, шикарнейший расклад у вас. Я желаю вам удачи, процветания, любви, чтобы вы смогли вот этот шаг сделать, развернуться и прийти вот к этим прекрасным картам. Подписывайтесь, дорогие друзья, на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч. До свидания.